Мы подумали, что. сейчас спрашивает жмарная валентинка ты собираешься продолжать выкладываться да да я могу бу... обмануть <связывая> Вопрос. Я бы сказал, что это мастер Элдора, но это было бы слишком банально, так что я скажу, пикник с клюшевыми мишками. А Монтыкоффа спрашивает. Для любого персонажа. Реально, вы иногда испытываете голод и жажду. Если так, что его гасит? Что ж, я должна сказать Время от времени у меня возникает внезапная тяга к Крови моих Я, конечно, шучу Мне действительно нравится спускаться к местной семье Одиннадцати с моим хорошим парнем Фантомом Фокси И взять в руки призрачный фреш со вкусом манго Вместе с пакетом эль-чипсов Это очень приятно Этот вопрос от бананобой. Бой. Скольких детей ты убил? А, я бы сказал, около десяти. Больше десяти, конечно. Этот вопрос пришел от Суперчабона. Зачем ты их убил? Кто же эти это этого заслужили? Они действительно это сделали из много чего другого. Множество других причин, почему. Но это главное, потому что они это заслужили. Насколько же я ценю этот вопрос, боюсь, что я не отвечу. Или моя личность на данный момент не имеет значения? Единственное, что имеет значение в моем рассказе, это Ура. и возмездие, с которым вы должны столкнуться. Однако еще раз я благодарен за вашу заботу и прошу прощения за молчание. Эйган Смит сказал: что самое смешное странное, за что тебя понимали. Когда люди впервые увидели меня, они подумали, что я женщина. МЛД спрашивает, почему ты не можешь принять настоящую критику? Потому что я не люблю, когда меня судят. и я вышел с сорта, чем ты. Я не спрашиваю, как она у меня на нас, ваши не Кто такой Не знаю, кто это. Я от опять Ты на дрониках? Спорт Не могу, Это всегда Фокси! Это спамлят! О, почему это я чувак? А тебе! Нам сказать это! мы сейчас работаем! Мы уже Ты мою а? Я думаю, ты просто завистливый! Завистливый? то, что я сказал! Да, я завистливый? Да, я думаю! Это самая своей... спрашивает что ты думаешь как кохмарной чипе? Я не имею в ну, виду, а очень сильно, а, на самом деле. Обисов Хейк спрашивает, если он у нас успешно поймать ёжгана, да? что именно вы будете с ним делать? Что-что-что, у -что, меня нет других есть плана на него, мне он его сразу. Ну, Но так или иначе, он поедет. Очень большая. Хотя я почти уверена, что знаю, почему я стою так и Я всегда так. Да не забыл, спрашивает. Вопрос для... того года? Каково вам ходить снаружи? Неужели люди просто думают, что это костюмы? Что ж, в основном для нас обычное дело, когда мы держимся в тени, чтобы нас никто не заметил. Иногда в деревьях или... В канализации... <смех> мы должны использовать мероприятия чтобы люди не распространяли информацию о нас. Обычно... Применим насилие, если вы понимаете, о чем я... Мы невероятно, что вам пришлось убить нескольких прохожих. Они рылись там, где не следовало искать. Или, по крайней мере, так не Фокси сказал. Спасибо за вопрос. Лидеры 99. Для Фокси. Что мне делать, если полиция преследует меня за уклонение от уплаты нового ну, я избежал уплаты налогов несколько раз в прошлом. И полиция меня все еще не поймала. Ты хочешь знать почему? Потому что я продолжал бежать. На самом деле я все еще бегу. На самом деле тебе следует начать бежать прямо сейчас. Да, просто да, даже не. Зачем ты это захвостил? Просто начинать бежать! Ну давай же! Ну-ну! Давай, давай, давай! Начинать бежать прямо сейчас! Сейчас! Сейчас!